Здравствуйте, зовут Ирина и Международная школа творчества и духовного роста «Путь интуиции». Мы с вами продолжаем, двигаемся по марафону осознанного проживания жизни под названием «Чакральная чистота». И сегодня пришло время познакомиться с нашим шестым центром, энергоинформационным центром управления. Это научное название этого центра. Но по старой восточной терминологии мы привыкли слышать такое слово, как чакра. Поэтому я повторю еще и на этом языке. Сегодня мы изучаем шестую чакру под названием Аджна. Что это за центр? Конечно же, в этом месте у нас уже начинается раскрытие высшей формы себя, Потому что в этом, в этом месте, в этом центре проявляется... Духовность человека. Мы с вами изучили пять нижних центров. Условно условно называем их пятью, потому что на самом деле их намного больше. Вниз, в сторону наших ног от аджны центра. Аджны центры находится в межбровной зоне. Все это знают, кто изучает чакральную систему. Но очень много подходов к раскрытию Аджны-центра, к работе над Аджной и к разным видам техники, практик по отношению к Аджне, также очень много разных подходов. Я хочу немножко вам сегодня рассказать, как человек с врожденным раскрытым Аджна-сознанием, о том, что такое на самом деле Аджна, и почему она называется третьим глазом, и почему считается, что в этом месте начинается интуиция, действительно так и есть. Шестой энергоинформационный центр управления называется в научной терминологии интуитивным центром, то есть интуитивным сознанием. И этот центр является той зоной, которая оставляет волново, волновоподобный след э, синего цвета, цвета индигу. Соответственно, есть такое понятие, как э, «дети индигу», и мы все знаем, что цвет индиго это цвет проявленной интуиции. Приблизительно так это и есть, но есть очень много нюансов. И я немножко сегодня э, хочу с вами поговорить не только о форме, практик но и это будет удлиненное видео потому что будет мини лекция поскольку все выше и выше продвигаясь по уровню сознания. Мы в чакральной частоте с вами разберем всего лишь семь уровней сознания, семь чакр, а их э, намного больше. И над седьмым центром с находится еще плюс 3 центра высшей духовности, которые мы не будем разбирать в рамках этого марафона. Но эти центры хорошо изучили, изучают наши семинаристы курса «Сам себе целитель» в рамках школы «Путь интуиции». Поэтому, кому это интересно, кому откликается, у кого рождается внутренний посыл на духовное развитие, добро пожаловать! Мы всегда открыты для новых семинаристов и с радостью делимся своими знаниями. И вот как раз о знаниях сегодня пойдет речь. Я не просто хочу поделиться, вернее, даже в какой-то степени напомнить вам о том, какой цвет управляет чакрой Атны, какая мантра его активирует, а это мантра ОМ, ОМ, всего лишь две буквы, О и М. Не только рассказать о том, чем она блокируется и как снять с нее эти блоки, если у вас есть уровень сознания в рамках этой жизни и кармическое, скажем так, право, Приблизиться к тому, чтобы мыслить на этом уровне. Потому что далеко не каждый человек, имея эти органы, какие именно органы отвечают за активацию от чакры, это, конечно, гипоталамус, это шишковидная железа, это гипотам, то есть это все органы высшего мышления. Но у большинства людей эти зоны являются спящими. То есть эти органы исполняют функцию эндокринных желез и продуцирующих гормоны. Но если человеческое сознание является ниже уровнем, то на этом заканчивается функция этих органов. Итак, что такое центр аджна? В принципе, в этой зоне, в зоне третьего глаза, будем говорить, находится точка, которая отвечает за распределение знаний. Во-первых, за восприятие знаний, за их аккумулирование, за их систематизацию и за распределение знаний. Люди, которые интересуются йоговскими практиками, как правило, помнят, скорее всего, такую картинку, по которой прорисовывают аджна, аджна, центр аджна чакру И она выглядит, как цветок с двумя лепестками. Один лепесток часто рисуется синий индиго цветом, а другой лепесток рисуется пурпурным цветом. То есть это цвет между... Индиго и фиолетовым, и с каким-то легким даже переходом в розовую сторону. Пурпурный цвет — это цвет, который отражает субъектные знания. Синий индиго — это цвет, который отражает объектные знания. И вот люди с развитой Аджна-чакрой не обязательно интуиты. Мои ученики очень хорошо понимают эту разницу для вас, Дорогие наши марафонцы, я постараюсь очень быстро, но чуть-чуть хотя бы пролить свет на эту разницу. Есть люди, которые очень много знают. И наш э, мудрец, которого фразу заездили уже очень много лет, сотни лет, «Я знаю, что я ничего не знаю. И чем больше я познаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю». Это выводы объектного ума. Аджна-центр отвечает за обретение и получение знаний, которые направлены во внешний мир. С помощью наших пяти органов чувств, именно в области аджна-чакры, происходит сборка всех рефлекторных импульсов, которые насобирали наши глаза, наши уши, наши руки, наше тело, наша кожа, тактильные ощущения, наш вкус, наш нюх. Все виды чувств, которые направлены на сенсорность, то есть на принятие импульсов из внешнего мира, анализируются, обрабатываются также в Аджмачакре. Но они условны, они не являются истинными. Они являются разделенными. Для того, чтобы обрести этот уровень знания, нам нужен объект, нам нужен транслятор, нам нужен передатчик, нам нужен условный субъект. Соответственно, это разные типы, коэффициенты, и от э, совпадения этих коэффициентов зависит, получим мы качественно это знание или нет. Например, мы имеем ребенка для которого вот этот учитель, мы говорим часто, не нравится, не подходит. То есть есть субъект, который хочет воспринять знания, и есть... Тот, кто пытается эти знания транслировать. Но если на уровне психоэмоциональных характеристик эти два существа антипатичны, то ребенку сложно усвоить ту информацию, которую дает ему учитель. То же самое происходит с нами постоянно. Если мы пытаемся транслировать какое-то знание из своей логико-информационной части Аджны, можно э, в какой-то степени назвать Аджну чакрой, которая способна управлять единством наших полушарий. Именно Аджна является тем звеном, как борозна, которая позволяет при развитости себя, то есть Аджны, быстро переключаться между логико-математическими способностями и творческо-интуитивными. И именно это означает два лепестка этого центра. Синяя индиго — часть Аджны — это логика математическая, умность, которая, условно, она зависит от разных условий, включая вот такой аспект, как мне не нравится тот, кто мне передает знания. Мне может не нравиться или не подходить восприятие знания, транслируемое моим учителем через аудиальный канал, если я, например, визуал. То есть наша внешняя часть Ачны, которая направлена на обретение информации и ассимиляцию знаний через пять органов чувств, она ограничена конечно же мои ученики знают что именно эта часть нас занимает внутри нас всего лишь ноль одну миллионную сотую процента что же такое девяносто девять девять девять девять девять миллион процента нас это та другая безусловная часть нашей аджны, которая способна воспринимать информацию из единого поля информации, собранного нашим источником абсолютом. И люди, у которых развивается, будем говорить, пурпурная часть аджны, называются интуитами. То есть, если ваша, будем говорить, оболочка энергоинформационная, даже аурическим взглядом или с помощью прибора показывает вам цвет индиго, это еще не говорит о вашей развитой интуиции в том э, виде и форме, что принято вкладывать в это понятие. Но это говорит о вашей разумности. Это говорит, что вы высокоинтеллектуальное существо. Конечно же, те, кто учится в нашей школе, также понимают, что на самом деле знание о прошлом, кармические картинки, считывание информации начинается еще на Вишудхе. Это кармический центр. И именно с этого центра, с этого нашего энергоинформационного тела и поля, начинаются те центры, которые не разрушаются никогда. При... Инкарнации, То есть в моменте смерти физического тела человека происходит нивелирование и аккумуляция прошлого опыта, накопленного в рамках жизни, именно в оболочку кармического тела, голубого. И эта информационная оболочка, в том числе накопленная на интуитивном уровне и на следующих уровнях сознания человека, уходит в монадическую монадическую память. И потом эта информация снова возвращается к человеку в следующей жизни, в следующей инкарнации. Поэтому люди, которые эволюционировали до уровня сознания Аджны, Вишудхи, уже также являются, и в том числе иногда, интуитивно чувствующими, и видящими, и воспринимающими больше, чем принято, скажем так, стандартным умом. Но это еще не позволяет говорить о высокодуховности. Духовность начинается в Аджне. И именно в той части Аджны, которую мы сейчас определили как направленную внутрь себя. Интуитивная часть Аджны — это тот способ обретения информации, который не производится с помощью пяти органов чувств. И вы часто слышали такие фразы, как Загляни внутрь себя, не ищи во внешнем мире. Но если у вас этот сенсор внутреннего считывания не развит, вам не удается этого сделать. И в рамках своей жизни я ставлю перед собой задачу научить показать максимально большому количеству людей, свои врожденные интуитивные способности, приблизить вас к тому, чтобы вы точно понимали, что вы есть часть всего. И сделать это можно только через развитую свою, скажем так, правополушарную часть. Поэтому для развития атмы подходят очень кинезиологические упражнения, все, которые только можно найти. Мы изучаем в рамках нашей школы кинодиологические упражнения, и наши семинаристы их практикуют. В рамках этого марафона я вам просто об этом говорю. Сегодня я дам несколько практик, которые будут направлены на попытку развить Аджна-центр. Почему попытку? Я искренне знаю и вижу это на практике, что несвоевременное раскрытие Аджна-центра призводит к такому явлению, как выковыривание бабочки из кокона раньше времени. Соединение со своим высшим аспектом с Духом в, человеческом, в человеческой жизни происходит через Аджна-центр. И эта активизация, актуализация происходит у большинства людей, у которых это было не врожденным даром, а в рамках эволюции сознания, как правило, через ментальную чистоту, через абсолютную наработку эмоционального интеллекта, что происходит начиная с сердечного центра и дальше через ментальный центр, шутка центр кармическое тело человека и, конечно же, многие люди приходят к духовности через интеллектуальность, то есть очень многие люди мастера, последствия которых стали и духовными лидерами, духовными наставниками, гуру, пришли к раскрытию своей Аджна-чакры в интуитивную сторону, в сторону Духа, через работу над ее интеллектуальной частью. И чем раньше вы задумаетесь над фразой, что «Знание за плечами не носить, учись» и остановите бесконечный цикл поглощения информации, тем быстрее у вас появится шанс на раскрытие своей аджны в сторону духа. На самом деле я не могу согласиться с этим утверждением, что знания за плечами не носить. Чем больше вы познаете, познаете интеллектуально знания своими органами чувств, развиваете свой ум, свой мозг, накачиваете его э, триллионами информационных, которые субъективны тем дальше вы от своей интуитивной части самого себя тем дальше вы отходите от себя от своего духа и когда мы направляем свое внимание внутрь себя как правило большинство людей которые идут эволюционным путем к этому это происходит во время медитации молитв, религиозных даже иногда и энергоинформационных и духовных практик, которые направлены на первое концентрацию внимания, вы направляете свой взгляд и взор внутрь системы, и тогда начинается развитие ваших интуитивных способностей и соединение вас с высшей формой своего «Я», с Духом. Когда человеческий ум соединяется с высшей формой себя с Духом, происходит автоматическое соединение со всем сущим. В Аджни-центре начинается Божественность, и именно развитое существо с Аджна-центром уже понимает, что такое Божественная часть меня. Не только животное, не только человеческое, которое находится на двух центрах, сердечном и горловом, но уже божественная часть меня. И она есть, конечно, конечно же, право встретиться со своей божественной частью тебя имеет каждый живой человек. Но не каждый, опять-таки повторюсь, в силу своей духовной линности доходит до этого состояния сознания, ума и мышления. Поэтому в данном случае при работе с Аджна-центром я не могу дать вам чего-то такого, как бы волшебной пилюльки по дыханию, по накачке, по визуализации, как было с предыдущими, потому что этот центр является уже... Центром Перехода, действительно Центром Перехода, который несет за собой и высокую степень ответственности. И когда вы видите и слышите, что приходите, мы поможем вам открыть третий глаз, мы дадим вам волшебные инструменты, которые позволят вам вспомнить о своей Божественности, я хочу вас остеречь. Побаивайтесь таких призывов и таких мы ну, будем говорить, мастеров, которые делают на этом акцент искусственный. Потому что этот процесс в жизни человека происходит и получается естественно. Это то, что происходит с человеком по готовности, как действительно выход бабочки в свободный полет из кокона. И это невозможно ускорить, форсировать или же навязать. Мы на уровне учителей можем просто рассказывать, как это происходило или происходит на практике у каждого из нас. Этот центр Аджна, который уже развит и раскрыт, позволяет человеку при желании знать все о любом объекте без субъективного восприятия этого объекта. Находясь в каком-то городе, абсолютно незнакомом, имея возможность через аджный центр соединиться снова и снова в любую точку своей жизни, в любую временную точку, где бы я ни находилась, я могу подключиться к единому полю информации и узнать об устройстве этого механизма, о том, что происходило в данном городе, даже если он для меня незнаком. Я могу запомнить карту этого города, его местность, просто почувствовать воздух и знать, какие события происходили здесь и сейчас, как будто бы произведя считывание информации из ниоткуда, потому что именно так это и происходит через Аджна-центр. И поэтому наши небесные учителя очень рекомендуют не форсировать Искусственно соединение с единым полем информации, потому что ваш ум может этого не выдержать. Ум человека, его сознание должно раздвигаться гибко. Знание о Вселенной, о мироустройстве, обо всем на свете способно взорвать разум. Тот объем информации, который существует в едином поле информации, огромен. Он безграничен, он без... безграничен. И когда я работаю с людьми, каждый день консультируя человека за человеком, после каждой беседы я прошу высшие силы лишать меня памяти и стирать мне этот блок информационных из моего ума. Для того, чтобы в моей синей индигошной части моего ума не хранилось огромное количество триллионов информации о том, что мне не нужно. Но при этом я могу вернуться в любую точку и снова вспомнить. Это будет выглядеть как воспоминание. Поэтому если вы видите человека, рядом с которым вам начинает казаться, что он знает все, имейте в виду, у этого человека очень хорошо развита Аджна. Его интуитивная часть — Та часть, которая, безусловно, способна соединяться с Богом, с Абсолютом. Мы так условно называем Богом. Хотите, называйте Аллахом, Творцом, Вселенной, Матрицей. Это Абсолют, где есть ответы на все вопросы. И, конечно же, в этой точке нашей, нашего марафона я... Не могу говорить и гарантировать, и обещать, что все вы способны развить, раскрыть и э, прямо за неделю стать интуитами, потому что с моей подачи это было бы ложью. С моей стороны это было бы ложью и неистинным. Но я могу обещать, позволить себе это, что если вы будете усердны в своей духовной работе, в своих практиках, в своих предыдущих практиках, которые будут позволять нарабатывать вам алмазную чистоту сознания, то этот день способен наступить. Чем блокируется аджна чакра у большинства людей? Здесь у нас уже все меньше и меньше эмоций. В этом месте, в, этом, в этой зоне уже господство ума. В большом, огромном количестве. И, конечно же, одна из причин, по которой блокируется Аджна-чакра, она зашорена эхо-голосом РАЗУМА. Вот той лепестковой, лепестковой частью логики, которая начинает управлять всей системой человека. Слишком много знаний блокирует Аджна-чакру. И она не дает возможности быть интуитивным центром человека. Она остается центром знаний. Если мы применяем, если мы лжем этот центр также блокируется. Если мы транслируем негатив, этот центр блокируется. Если мы передаем лживые знания, этот центр блокируется. Если мы передаем негативные знания, транслируем их, этот центр блокируется очень сильно. Если мы смотрим на некрасивое, то есть созерцаем, поскольку здесь у нас и уши, и глаза, и мысли, мыслительный аппарат сосредоточен важен, этот центр блокируется. Если мы излучаем и ощущаем презрение, гнев, ненависть и огромное количество сомнений в силу субъектности, то есть необъективности, знаний, которые нам дают или мы их ретранслируем другим, этот центр блокируется. Если мы в прошлых жизнях имели отношение к зомбированию, к манипуляциям другими людьми, к уводу людей по ложному пути, когда мы имели отношение к навязыванию атеизма, когда мы уводили людей из плоскости их веры, когда мы блокировали людям связь их сознания с их душой через запрет на творчество, поскольку именно пурпурная часть Аджны — это центр творческой реализации высшей формы сознания. То есть если у нас развито, скажем так, наше левое полушарие, если мы работаем с помощью равных кинези кинезиологических техник, и э, даже в своем блоге на сайте заверуха.ком я показывала и ролики, и э, разные способы работы на соединении через аджна-борозду своих двух полушарий, это будет позволять вам не только становиться интуитом, но и становиться творческим человеком. Поэтому наша школа называется школой творчества и духовного роста, потому что это и есть аджна. Когда вы раскрываетесь в своем интуитивном центре, вы начинаете гениально рисовать, гениально музыцировать, писать стихи. Вы становитесь творцом, который выдает в мир не просто через вишутку какое-то творение, но это творение обретает одухотворённость. То есть это творение несёт целительные способности. Оно в, при созерцании, при прослушивании, при прикосновении к нему, позволяет другим людям улучшать качественно свою жизнь, оно исцеляет, потому что в нем есть частица духа. Я очень надеюсь, что эта мини-лекция заинтересует вас, подтолкнет к более глубокому познанию себя, к более глубокому изучению себя. Что я хочу посоветовать вам? В качестве активации этого центра в каждом своем дне на протяжении последующей недели это очень простая практика, которую хочется назвать просто практикой алмазной чистоты вот именно алмазной. Потому что я хочу, чтобы вы после пробуждения просто представляли в своем мозгу в своей голове алмаз. Если вы знаете, где находится физически у вас гипотам, гипофиз и шишковидная железа, можете представлять это в этом месте, ощущая той частью себя, внутри своей черепной коробки, некий алмаз, направленный острым вверх, скажем так. То есть алмаз не вот... Не, э, не вниз направленный острием, а вверх. И вот это острие вашего алмазика и является антенной на принятие космической энергии. И в данном случае этот алмазик мы с вами будем поворачивать по, вертик... по горизонтали строго. Представили алмазик внутри, своего череп... внутри своей черепной коробки и повернули его, строго по горизонтали, как будто бы направив спин из своего лба. Если вы изучали немножко такую тему, как развитие цивилизации, в данном случае, например, египетской цивилизации, то я думаю, что вы встречали такой символ, как символ третьего глаза. Так вот, символ третьего глаза — повторяет расположение наших желез, наших центров, наших органов, те, которые мы и называем гипотамом, гипоталамусом, гипофизом и шишковидной железой. Эту картинку вы можете найти в свободном доступе интернет-пространства и убедиться в том, что да, действительно внутри нашего тела есть Та антенна, которая способна каждого из нас сделать интуитом при желании и духовном трудолюбии, при упорстве. То есть не получится просто подышать чакральной чистотой недельку и стать магом, волшебником, ясновидящим, яснознающим, А именно за эти способности отвечает раскрытая аджна, конечно же. Не выйдет, дорогие друзья, но э, с помощью чакральной чистоты прочистить себе эти форсунки и немножко убрать иллюзии, и хотя бы чуть-чуть вылезти из коробочки ума и направить свой центр в сторону себя самого и поиска Высшего Я и соединения с Духом, вы, конечно, сможете да, за эту неделю себе подарить. Итак, вы направили, направили свой алмазик в сторону выхода из лба, скажем так, в области межбровья. И точно так же, как вы раскручивали воронки по часовой стрелке, раскручиваем синюю одну из... Воронок мы раскручиваем по часовой стрелке, направленную она будет у нас направлена во внешний мир, она будет синяя инвиго. Но при этом я рекомендую вам раскручивать еще одну воронку, которая будет пурпурного цвета, и она будет направлена внутрь вашей системы. То есть одна из воронок будет направлена из вас, по сути, а другая воронка будет направлена в вас. Делаем мантру Ом, произносим ее из своего нижнего центра Хары, то есть дышим животом, нижней центры живота. Делаем вдох, живот раздувается и всасываем в себя энергию воронки, которая внутрь нас. Делаем выдох и выпускаем энергию, которая из нас. Таким образом, вы сможете продыхивать свою аджну таким способом, снять напряжение своего ума, снять гипернапряжение из своего именно разума, который отвечает за логика математические способности и активизировать, актуализировать свою правополушарность, то есть раскрыть себе минимум творческое начало и, как говорится, если повезет, в том числе и интуитивные дары, интуитивные способности. Если на эти, за, эти, за эту неделю вы начнете э, просматривать, ощущать и замечать, что у вас ярче стали сны, что вам хочется рисовать, что вам хочется музыцировать, что вам хочется танцевать и так далее, и так далее, позвольте себе это реализовать. Становитесь творчески активными, записывайте свои сновидения, занимайтесь анализом этих сновидений, потому что уже при этих практиках вы позволите себе, если у вас это еще не случилось, соединиться со своим высшим аспектом. И ваше Высшее Я, то есть ваша духовная часть себя, начнет вам какую-то информацию давать в жизнь на бессознательном уровне, на уровне надсознания, на уровне сверхсознания. И э, если вам будет интересно, насколько качественно, насколько уже глубоко вы проработали свою Аджну, в незнакомой обстановке или при соприкосновении с незнакомым предметом. Погрузитесь внутрь себя с помощью вот этого дыхания, сделав 2-3 минуты вдоха-выдоха и раскрутки воронки, и задайте себе вопрос, я хочу знать, как устроен этот предмет. И если вдруг ни с того ни с сего в вашей голове появится информация непонятно откуда, знаете ваша ажна, работает замечательно, и в ней присутствует чакральная чистота. Конечно же, на протяжении дня я также рекомендую вам совершать и предыдущие практики, которые уже были запущены в конвейер, то есть это и практики благодарения, и практики ведения дневника наблюдений, и в конечном итоге в конце дня вы можете работать с медитацией, которая рекомендовано вам в вашем чек-листе на очистку именно Аджны и таким образом завершать свою неделю чакральной чистотой Аджны-центра. Я напомню, что в то же время работая над Аджной, не забывайте проливать свет также на свою Муладхару и на свою Сватхистану. То есть мы Аджну подключаем и эту практику работы с Аджной подключаем к практикам работы с Маладхарой и с вадхистаной. По крайней мере, это тот сценарий, который я рекомендую делать сейчас в этом марафоне. На этом все, дорогие друзья, затянулась наша лекция. Но я думаю, что она была для вас полезной и своевременной. Если это действительно так, напишите, пожалуйста, в своих комментариях. Нам очень ценна. Обратная связь с вами. С вами была Заверуха Ирина.